308, 12 минут можно записывать. Круто, чё? Скажите что-нибудь на память пристречь. Чего там уж? Ну, ну это, репортаж, Вперед за Родину. Я репортаж, но не показываю. Ну, ну, ну, ну что, без комментариев? А че это зелененьким? В чем там светит? Да, о чем свете зелененьким? фотки пришлешь. Что? Фотки пришлешь. Какие фотки? Давай сейчас скачаю, хочешь? А у меня на кстати, есть с собой. Зачем мне карточку скачать? Да блин, скачаешь к вечеру. Да. Качай. тоже пассив там. Не надо вот А что такое? Что такое? Что такое? Твой ход, ты знаешь об этом? Твой ход. Уход я... это я сейчас удалю все, по одной простой причине. Заглюкало? Да. Кого? Да. Ё! Чё да. ты удалил? Я не удалил, как он ну, называется. Ну, твой ход был. А, он ход? Ты свернул просто, что ли? Да. О! Слушай, 12 минут может писать, слушай, сколько у него памяти там, а? Качество, знаешь, 15, 25 кадров в секунду берет. Реально вообще хочется. 25 кадров. То есть не 15, не вот эти прерывные. Я Полный отстой. Да. Реально? Почему? А потому что только единственному, Звон. кому нравится, такие полные отстой, это тебе. Не обижаю